Ага, блин. Это жёсткие, слушай. Вот-вот, вот подожди. Подожди, подожди. Ой-ёй, я буду как блядку полутаешься. А чё- чё ты воздух открываешь? Я мысленно представлю, что там был замок. Че а замок открываешь? вот как ты это делаешь? Ты видел, как и я взломал ее? Как ее взламываешь? Ну, блин, ты просто в воздухе и Как дойки у коровы. Угу. О, холодильник открывает. Пришел в прошлый да? <laughs> Ты видел, как я <laughs> Да. Done, well, Сколько coming, это стоит? <laughs> <laughs> <laughs> Our plan is focused on the greater good. Remember that. Нифига себе тут антизин, антизина, о боже, он род. Поди, лади, прикрой меня, а ладно бежим. Так, так, а вот. Вот, смотри, матка курова. Матка курова, курова. Жаль, что Украины нет вообще. Я, я был бы в Украине, цитирую. Типа. Ой. Смотри на меня. Это случайно. О. Я ограбил. Как можно налутать? А, деньги налутаю, логично. А там монетки. По 25 копеек налатал, 36 баксов, ого. А Ход в отверстие. стене Yeah. А теперь. No, no, no, no. <laughs> oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. What is this? Это лук. Раз. Два. Это автомат. На, на, на, плохой ребенок. Ой, куда нам нам наверх? Ой. он нечит как всегда где дефолт? Там это парящий играет. Детонатор. Найдите детонатор. Где детонатор? Где детонатор? Вот, мне нужно проплеть. Хотя бы один. Можешь ко мне подняться на уровень? Давай, ты уровень до да, да, блядь. Спускайся. Опускайте на дише. Ты куда побежал, ты пой. Я детонатор искать. Я уже нашел детонатор. Ладно, вот, смотри, какая у меня прикольная штука. Прикольно снизу, но не могу. Что ты с сделал? Да прикольная штука. Ты вентиляция ходячая. Иди в жабу. Во, смотри, бом. Что в зоне, Владик? А я на свободе. Вот тут жмурик. Владик, ну ты суд, жмурик. А, нет, это просто лампа. Да старайся переработать. Ой, тик! Нет! Ото сткала были! Стой, Вадик, Вадик, Вадик. давай один убьем. Опа Ой-ой-ой! А, он же Поделим execution медиа Adams Избирет Г Yuk Christina